Всем привет, с вами я, Дилет и сегодня мы, это, за последние, сколько там прошли дни, мы покажем вам новости. Так что оставайтесь с нами и смотрите до конца. Поехали! И первая новость, это сборная Кыргызстана по футсалу проиграла России оба матча с общим счетом. 1.15 Кыргызстан снял запрет на экспорт лука и чеснока. Об этом говорится постановлением Кабмина 3 марта 2023 года. Ранее Кабмина постановлением от 31 января 23 года вводил запрет сроком на три месяца на вывоз из Кыргызстана лука и чеснока. Мишкеки, Мишкеки прошел марш в честь Международного Женского Дня. Он стартовал со творца спорта и продлился до памятника Уркуе Салиева. США сократили срок получения виз для Кыргызстана на 60 дней. Посольство США в Кыргызстане сократило срок получения визы с 2 лет до 60 дней. 60 дней. Об этом сообщил посол Если Викери в ходе встречи со спикером Джорг Кинеша Нурланбеком Шакия. Кайрат Иманалиев освобожден от должности гендиректора НТРК, вместо него назначен Плотбек Телебаев. Генри Сехуда рассказал, как Шевченко может победить «Краса» в реванше. Бой за чемпионский титул в наилегчайшем дивизионе прошел 5 марта в США. И завершился победной красотой утущением в четвертом раунде. Если они потерутся снова, то Валентин сможет все исправить, сказал он. Депутаты предлагают штрафовать гражданцев за курение электронных сигарет в неустановленных местах. И мы решили спросить мнение людей об этом. Как они относятся и что они будут делать, когда этот закон уже в дело примется. А вы как относитесь насчет электронности? Вы курите? Нет, но я считаю, что это выбор каждого человека. А, а мы слышали, что депутаты ш начинают штрафовать за электронный Да. А у вас? Ну, вообще на месте это... Ну, все-таки тоже не очень правильно. Нужно более объединенные обстановки, чтобы это было не на показ. А это правильно штрафовать или вообще нужно убрать? Ну, нет, мне кажется, это неправильно. А правильно? Да. Как насчет электронных сигарет? Мы не можем, а А Азер, мы не можем, Здравствуйте, можно вас? Итак, как вы считаете насчет электронных сигарет? сигарет. Нет, <говорит> Правильно ли? Штрафование. Депутаты это говорят, что будут штрафовать. Наверное, это никакой пользы нет электронной сигареты. А вообще сейчас же продают, а вы как думаете, нужно штрафовать или нужно убирать вообще? Убирать. Это как вы насчет электронных сигарет? А -а -а. Плохо отношусь. Не, я вообще к никотину плохо отношусь. Ага. К любому. Как к сигаретам, так и к электронным. Ну, а так это выбор каждого человека. Взрослые люди сами решают, что главное, чтобы дети не воспитывались, мне кажется, в этом. Чтобы при детях не курили. Вот. Депутаты призывают штрафовать, да? Электронных сигарет. А ваша? Я считаю, что в общественных местах не нужно. То есть, чтобы не видели дети, не брали пример. А если где-то дома или в разрешенных местах, соответственно, никому, когда никто не мешает, это хорошо, я считаю. Вот. А по поводу запрета, ну, я считаю, что нужно ограничивать, чтобы не воздействовать на детей. Но в целом взрослому человеку сложно что-то ограничить. Ты что-то ограничишь взрослому человеку, он все равно найдет способ, как покурить. Либо электронную сигарету, либо обычную сигарету, неважно. А вот э, ограничить от детей, да, я считаю, это правильно. Сейчас же продают, а как вы думаете, нужно продавать или штрафовать, или убирать вообще? Я считаю, нужно подальше убирать от улиц и больше в специализированные магазины, чтобы сложнее было достать детям, соответственно. Стас, либо, вы знаете, либо переводить в формат... Э, Доставки или продажи, вот в например, знаете, yeah. то есть в пунктах выдачи, чтобы, соответственно, взрослый человек подходил, показывал документы и получал либо сигареты, либо электронные сигареты. Но не так, чтобы это было легко доступно на... для продажи на улице. Возле МВД собрались ветераны милиции. С ними встретился министр внутренних дел и азбеков. 10 марта собрались около 30 ветеран... ветеранов органов внутренних дел. Они недовольны маленькими пенсиями и социальными ликотами. Четыре дня подряд будут отдыхать грехстанцы в марте. Как пояснили в Министерстве труда, социальные социального обеспечения и миграции. Выходными днями будут с 18 по 21 марта. Таким образом, рабочий день 20 марта, это понедельник, переносится на 29 апреля, это суббота. Автобус по маршруту «Бишкек-Кашгар» будет курсировать два раза в неделю. Как сообщалось ранее, с 8 марта начал курсировать автобус по маршруту «Бишкек-Кашгар». Об этом сообщает грыз «Автобегетты» при Министерстве транспорта и коммуникации. С 11 марта в Бишкеке начнут отключать отопление. Как сообщает пресс-служба Мэри, в ближайшие дни ожидается повышение среднесуточной температуры. Резкого похолодания не ожидается. Apple придумала уникальный тач ID и уже зарегистрировала патент. Улучшенный тачик способен не только щитывать отпечаток пальца, для разблокировки устройства, ну и определять пульс, уровень кислорода в крови, рисунок вен. Подэкранный Touch ID также распознает наличие перчаток и реагирует на влажные пальцы, но в ближайшее время мы этого еще не увидим. По данным инсайдера многофункциональный тачик появится не ранен 25 -го года. Вот и все. Теперь о Боготии. В ожидается потепление плюс-то плюс 26 градусов. От а нем будет солнечно. И вот все новости за последние три дня, может быть, да? Сколько? С 8 марта. И вот за последние три дня мы успели вам это все показать и этот и написать все, короче вы поняли. А кому понравилось это видео или кому это было полезно, то ставим лайки, комментируем и обязательно кто новый в этом канале, подпишитесь обязательно, обязательно на мой канал и не отключайтесь, потому что на этом канале будет много-много еще информации и все. А я с вами прощаюсь, всем удачи и всем. Пока.